Ну, во-первых, надо представиться, наверное. Сказать, как зовут? Зовут Латыпа Венера Ахматовна. Угу. Дальше что? Сколько примерно ну, лет? Лет уже порядочно, 80, если не скрывать. А... Ну, говорят, выгляжу лучше, чем 80. А... Что еще можно сказать. Ну, вот пришла... Основные проблемы какие были, по которым появилась здесь? А проблемы, по которым появилась здесь, потеряла немножко память и забывала все на свете. И даже э, ориентацию, когда выходила на прогулку, могла только с кем-нибудь. Но сейчас я так чувствую, что память вернулась. Почти полностью, а насчет того, чтобы прогулок одной и отвыкла, не потеряться, отвыкла. я, я уже здесь не буду, потому что в Москве там более проще, и более привычную, и более привычную да, и спуститься mm -hmm. с лифта, знаешь, и, как сказать, людей знаешь, если что, поэтому, надеюсь, все будет хорошо, и результаты будут очевидны. Сколько здесь? Здесь я, по-моему, две недели я уже занимаюсь, и с каждым разом, в общем-то, лучше, лучше. Вот. Ну, правда, и даже окружающие говорят, что я стала более адекватной, более самостоятельной, я могу готовить, вспоминаю рецепты, ну, то есть, так... Не то, что воспоминаю рецепты, а ну я на, всегда так без рецептов, но ну, на глаз. Ну, вот. ну возвращается. Да, возвращается. Ясно, Да, да, да, да, ощутимо. Вот. Единственное, меня вот тревожит э, вопрос, надолго ли это, вот это вот просветление, просветление да, озарение, сохранится, да. да. Или нужно как-то периодически повторять. Но, во-первых, нужно говорить о том, что мы перезагрузили. И это связано с тем, что, вернее, эта возможность появилась от того, что вот эти методики и техники, они энергодотационные. То есть это в вас закачали некий энергоресурс, который опять зажег все эти яркие краски и все остальное. Это первое. Тебе нужно понимать, что две недели – это очень короткий срок. Ну, конечно. Вот. И в то же время сам факт, что это возможно, это именно и демонстрирует мощность таких методик, мощность ну, да. таких техник. Вот. Понятно, что определенную поддерживающую занятие надо будет продолжать в Москве. Мы это уже с вашими детьми организуем, как это лучше нам выстроить. Включи, ты сам диагнозы, потому что... Ну как, начальная стадия деменции... А, да, и все уже, уже болезнь Альцгеймера, да. уже мне предрекали. Уже предрекали все без да, вариантов. Да, без вариантов, да. да. Вот, вот, да. Там список таблеток, Да, да. поехали. Давление сколько было? Ну, 250. ой, уходило за 220, начиналось. Да. Потом с таблетками они, конечно, снизили, но все это было таблетки очень большое количество. И почти таблетом Как мы отменяли таблетки? <связывая> <связывая> <связывая> Одним разом все шесть. Я поверила, поверила, <связывая> потому что, ну, действительно на лицо было и поэтому я не боясь выкинула их. <связывая> ну, вот единственное, что может быть, что смущает немножко э, и как э, э, зас, э, как бы засыпать немножко сложно засыпать. Но, это еще. Но мы разобрались, что нужно просто уставать больше. Да, нужно вот. больше физических, физических нагрузок, знаю, И тогда да. чем ярче будет день в физическом плане, даже, ну, да. тем да. будет ярче потом и полноценнее сон. Да, ну, да, да, вот да. Это точно, это точно. Потому надо, что надо если ни деньги. шатка, ни валка день, то такой и сон будет. Угу. Не особенно яркий, угу. а так будет. Вот. ну и вот мы говорили о том, что хороши. надо ложиться с курами, обставать с петухами. Да, ну это да, это для меня несложно. Я как раз вот э, вроде боролись, что нет, надо попозже ложиться, чтобы крепче уснуть, но я действительно всю жизнь ложусь рано, сразу после спокойной ночи. Малыши. Малыши. Ну, их очень да, да. рано. Я <свят> не хотел озвучивать сам эти диагнозы вашей mm -hmm. деменции Альцгеймера. Mm -hmm. Ну, потому что многие эти диагнозы воспринимают э, с тоской и печалью. Но да. на самом деле это обратимое состояние. Mm -hmm. и... Нужно понимать, что когда вот эти энергодотационные техники, то у человека они связаны, эти состояния, потому что лампочка сознания тухнет. И если определенными методами все это опять возрождается. Поэтому... Все нагрузки так выстроены, это же полтора часа в день. Да. да это полтора часа в день занятий, что все нагрузки выстраиваются так, что они посильные. Да. Они не тяжелые, они не пугающие, они не об... обычно же любые физические тренировки они выматывают. выматывают. Да, а да. здесь наоборот, после этого чувствует человек себя более заряженным да. и более включенным вот вы же уже сейчас прошли тренировку да. мы уже сидим с вами после тренировки да. поэтому после тренировки речь нормальная все нормальное а самое главное, что я обхожусь без таблеток и давление у меня нормальное вот, это как бы явное доказательство того что действительно можно обойтись без давления только движением, движением, движением и... правильно, организованным. И правильно организованным потому что ну, как бы это сказать? Я думала, что вот эти разные тренажеры. тренажеры, они, я лягу, и они меня все будут делать. Но тут действительно рассчитано, что и ты сама... Принимаешь участие. участие тебя, делают, активное, тебя делают, но да. ты принимаешь активное да, участие. Да, они просто так вот... Да, слежи. конечно, чуть-чуть да. а надо при... в этом участвовать, потому да, что, дает. чтобы поглощать энергоресурсы извне, mm -hmm. надо чуть-чуть к этому приложить усилия, чтобы вот этот переходник по перекачке энергоресурса от инструктора к пациенту или к клиенту, клиенту, не пациенту, mm -hmm. он реализовывался. Поэтому вот такой метод, такой принцип. Так, ну мы еще же должны были хотя бы круг пробежать. Я хотела сказать, что бег еще, что вот мы проверяли на бег. И, в общем, довольно-таки, кажется, получилось. Ну ладно, ну, да. пробежим, наверное, сможем. Спасибо доктору Блюму и всей его команде. Давай, поехали, бежим.